В случае начала Азербайджаном антитеррористической операции в 2020 году Баку не намерен заходить на территорию Армении. Эта операция пройдет в рамках международно признанных азербайджанских границ в Карабахе. Об этом сказала украинский политолог Наталья Белаус. Благодаря тому, что Азербайджан сильнее Армении в экономическом и военном плане, он сразу же победит в любых военных операциях. На данный момент... Все зависит от геополитического расклада, а именно от наличия фактора России от ситуации на Ближнем Востоке, где имеются горячие точки. Все это может навредить процессу, поэтому Азербайджан действует аккуратно. Сложно говорить о том, как будут протекать военные действия, но Азербайджан, в первую очередь предпочитает предпринимать дипломатические меры, чтобы никому не навредить. Но в самом крайнем случае Баку возьмет в руки оружие. Военный состав Азербайджана сильный и профессиональный, поэтому для Баку нет необходимости, в чьей-либо военной поддержке извне. Более того, нет резона призывать военных запаса, так как азербайджанская армия может решить проблему даже без добровольцев, отметила политолог.